И добрый день, дорогие друзья. С вами Иван Мизматы, и сегодня расскажу вам про разновидности двух рублей 2007 года. Различия у нас по реверсу. Итак, начнем с характеристики. Нормативная масса монеты 5,1 грамма. Нормативный диаметр 23 миллиметра. и толщина составляет 1,8 мм. Металл у нас медно-никелевый сплав. Гурт состоит из 84 лифлений разделенных на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Итак, у нас довольно много разновидностей, у Санкт-Петербургского монетного двора аж 4 штуки. И мало разновидностей у московского монетного двора. Их всего две штуки. Предлагаю начать с московского монетного двора, а далее мы плавненько перейдем к санкт-петербургскому монетному двору. Итак, первая разновидность двух рублей 2007 года московского монетного двора – это когда двойка массивная и изображение приближено к канту. Штемпель 1.2. Стоимость данной монеты не превышает 10 рублей, какое бы состояние у нее ни не было. Вторая разновидность Московского монетного двора, это когда двойка массивная, изображение отдалено от канта. Штемпель 2.3. Итак, переходим к разновидностям Санкт-Петербургского монетного двора. Первая разновидность Санкт-Петербургского монетного двора, это когда двойка массивная, изображение отдалено от канта. Штемпель 1.1. Данная разновидность стоит около 20 рублей. Вторая разновидность, это когда двойка массивная, изображение приближено к канту. Штемпель 1.2. Данная разновидность стоит около 10 рублей. Третья разновидность – это когда двойка мелкая и узкая. Диагональная перекладина сужается к низу. Штемпель 2.1. Данная разновидность является самой редкой и стоит около 200 рублей за одну монету. В таком средненьком состоянии. И четвертая, последняя разновидность у данной монеты, пока что найденная, это Двойка мелкая, ее диагональная перекладина равномерно широкая. Штемпель 2.2. Стоит около 5 рублей, какое бы состояние у нее не было. Какие же у нас есть браки? Раскол, выкус, двойной удар, поворот и другие. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем мнение о моих обзорах. До новых встреч! I'm